Нитизены прокомментировали ситуацию с Blackpink так, пусть Иисус выпустит альбом и станцует. Речь пастора об ажиотаже толпы на концерте группы Blackpink на Тайване вызвала бурную реакцию в сети. Недавно корейская группа провела концерт на Тайване. Известно, что 40 тысяч билетов были распроданы в считанные минуты. Также известно, что некоторые продавали билеты по завышенным ценам. Жан Пастор церкви Синьдао опубликовал фотографию группы Блэкпинк в социальной сети и написал, что фанаты простояли перед началом в огромных очередях, а потом кричали три часа, это того стоило. С другой стороны, мероприятие, организованное церковью, также длилось три часа, при этом никто не выстраивался в очередь, однако оно было названо слишком долгим. Он также ответил, люди готовы платить большие деньги спекулянтам, только чтобы посмотреть на четырех девушек, которые никогда вас не узнают и не увидят. Пастор заявил, что он совершенно не может понять этот мир. Пастор отметил, что его замечания не направлены в адрес группы. Он просто размышлял о роли церкви в реализации ценности Иисуса в современном мире. Он подчеркнул, что это не проблема Иисуса и не проблема Блэкпинг, а проблема современной церкви, которая не справляется со своей задачей. Однако, эта оговорка не спасла его от массовой критики в сети. Сейчас я прочту вам комментарий нитизенов. Может быть, Иисус это тоже смотрит? Иисус зависит от Блэкпинг, чтобы стать популярнее? И ты не можешь понять Блокпинк. Кто-то не понимает Бога. Сначала попросить Иисуса записать альбом с песнями и танцевать. У всех разные предпочтения. Вы верите в своего Иисуса. Они а смотрят их концерты. Нет необходимости таким образом проявлять другим свои ценности. На хейт свой адрес Джан Гуанвей опубликовал новое сообщение. Потребуется время, чтобы доказать ценность чего-либо. Каждый почувствует сердцем, что должен защищать то, что любит. Если что имеет ценность, это будут защищать. Что касается Блэк они очень талантливые, но я старомодный. Пастор также сказал, что очень любит Энди Лау. И, наверное, тоже потратил бы много денег, чтобы побывать на его концерте. Об этой ситуации я думаю то, что, скорее всего, Пастору не стоило вообще начинать высказываться о Блэк Ведь фанатов много и большинство из них очень серьезно настроены. Поэтому жду ваше мнение в комментариях, мне будет интересно почитать. Спасибо за просмотр, всем пока!